Друзья, приветствую вас на своем канале и сегодня в своем видео вам расскажу, как открыть диспетчер задач. Для того, чтобы открыть диспетчер задач Windows 11 или Windows 10 ранних версиях, нам необходимо нажать Ctrl, Shift, Escape. И у нас открывается с вами диспетчер задач далее можем нажать правой кнопкой мыши на пуск и здесь выбрать диспетчер задач Ребят, если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем пока